Спасибо большой, не будь ловцой. Слушай, смотри, какие крутые отски. Эти мальчишки, как живот болит, ой, как плохо. Давайте наберем на это видео тысячу лайков. Лайк, лайк, лайк. Востока мне обуться, а? Э, нет, наверное, вот в эти. Ой, как-то у них не очень удобно. Их, а я вот свои который день найти не могу. И э, ты чего, обувью разбрасываешься? Да что-то мне сегодня у них неудобно. Может быть, вот эти? Странно. Великоваты почему-то. Сахарок, а ну перестань вредницать. Ну ладно, ладно, я больше не буду. А я вот эти Они такие нежные М -м -м. Как раз Ну что, чем займемся? Ты знаешь, Панки, мне К моим прелестным босоноскам Не хватает еще какой-нибудь красивого. Ты знаешь, я тоже хочу себе присмотреть очки Пойдем выбирать Куда побежала? Мне на каблуках не так-то удобно Слушай, смотри, какие крутые очки Вот это да Ну как тебе, Сахарок? ты в них на муху-цеца похож? ой, не могу. Ладно, другие попробую. Слушай, вот эти тоже классные. Да нет, они какие-то девчачьи. Ну ладно, у меня там еще одни есть. Смотри, вот это то, что нужно. а ты в них на профессора похож? ну все, осталось еще мои кроссовки найти и будет все. модель заустарела. Не, Это мамина темная какой то Не люблю такой темный. О, что это такое? Ой, это темно. Что за очки такие непонятные? Где то зеркало? какие-то очки неправильные. Не хочу я такие. Сахарок, ты посмотри, какой бардак устроила. А ну перестань. Это вообще-то никакие не очки. Это мамина порядка для сна. А, а я думаю, почему я в ней ничего не вижу? бракована какая я. Целая королева получилась. Слушай, как-то ты переборстила. Тут многовато всего. То ли корона лисняя, то ли очки. Не могу понять. Какая корона лисняя? Я лучше очки сниму. Смотри, эта корона даже к моим обуви подходит. Тоже мне. Ну что, идем мисками поиграем. Пошли. О, миска мой нашелся. Выходи, миска. О, все, пусто кажется. Смотри, это и миску своего, и твои кроссовки! Вот, один! И, и, и, и куда бегаешь? Сейчас обои второй! Совсем другое дело! А вот теперь можем и митками поиграть! Привет, Михаил Степанович. Привет, Михаил Петрович! Как поживаешь? Да вот, зимой отлично поспал! Теперь бы меду поесть! Понятно, понятно, мамочка. Ладно, ладно, уберем. Ну вот и хорошо. Вы же мне такие умнички. Ой, ой, ой, ой, ой, как живот болит. Ой, как плохо. Ой, что-то так бру, холодно или жарко. Ой, что-то не пойму, так мне плохо, так мне плохо. Сахарок, тебе прилегла что ли? Тоже. Ой, как же в горле, пересохло Панки, Панки Принеси мне, пожалуйста, водички Уже несу. Спасибо тебе большое э, как это бабушки говорят Расти большой, не будь лапсой Ну, если честно, никогда это не понимала Ну, когда про лапсу интересно получается Ладно, ты пей, а я дальше убирать буду Ребята, а вы любите убираться в комнате? Я, например, не люблю Пойду еще очки на место поставлю и эти тоже. Ой, еще эти игрушки убрать. А я уже так устал. Эх, разбрасывать было легче. Панки, Панки, принеси мне, пожалуйста, коктейльчик. Уже несу. Спасибо большое. Ммм, какой вкусный. Ну все, еще совсем копиночку осталось. Вот это я устал! Ой, хоть отдохнул. Вот это да! Какая чистота в комнате! Какие же вы у меня умнички! А я пришла сказать, что ваша сестра уже приехала! Ура, ура! Сестра приехала! Ура! Вот это да! Ребята, подписывайтесь на наш канал Тойс Антойс! И не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео! Ведь в следующем видео, скажу вам по секрету, у нас будет конкурс! А я вам скажу, что у нас есть еще один канал Даниэль Лайфстайл называется Если хотите посмотреть, а там очень интересные видео То ссылочка будет внизу под этим видео Привет, друзья, смотрите А вот и наша старшая сестренка для наших малышей Они очень ее заждались Давайте поскорее ее откроем Итак, где наша подсказка Вот она Смотрите, здесь девочка как будто спит. Мне кажется, это подсказка на пижамную вечеринку. У меня уже есть одна девочка из этого клуба. Я надеюсь, это не повторка. Beauty Sleep. Не знаю, или спящая красота, или спящая красавица. Как-то так. Поехали дальше. Итак. А, наш второй слой не хочет открываться. Ой, а у нас розовый шарик, смотрите. Смотрите. И здесь у нас наклейки с возможностями наших куколок. А вот и наша тату. Ты, посмотрите, какая кошка. Классная такая. Это мы убираем. Наклеечку убираем. И поехали открывать наши аксессуары. Итак. Стой. Вот первый. Вау, это бутылочка! Ой, что с ней сделали? А, какая она мятая! Да, поиздевались над ней. А, смотрите, что с ней случилось! Я надеюсь, мне получится как-то ее привести в чувство. Здесь нарисована кошечка в очках. Видите на бутылочке, а сама бутылочка белого цвета и с черной крышечкой. Поехали дальше. Я надеюсь, такое случилось только с бутылочкой. Ой, а вот и наша ленточка. Мы ее нашли. Обувь. Это у нас обувь. Посмотрите, какая классная. Это вот такие теплые носочки и тапочки. А здесь в виде зайчика. Видите, здесь ушки? Вот одно, а вот второе. А, -а, а, тапочки с ушками. Класс. Мне очень нравится. Нет, у меня такой куколки еще нету. Наверное, это точно пижамная вечеринка, если здесь тапочки. Поехали дальше. И это у нас... Вот так. Да, точно, смотрите. а Это же эта куколка, которая мне очень нравится. Смотрите, какой классная! Здесь пижамка, футболочка, шортики и халатик Ребята, если вы уже знаете, что это за куколка, как ее зовут, быстренько пишите в комментариях Я уже хочу посмотреть на эту куколку Но у нас еще один аксессуар Конечно же, это маска для сна Ой, смотрите, какая она классная как будто мишки-пандочки. Смотрите, какие глазки. Закрытые глазки. И прорисованы вот такие беленькие реснички. А здесь ушки. Какие они хорошенькие. Теперь переворачиваем. И тадам. Классно было. Смотрите, ребята. В этот раз у меня в шарике гораздо больше конфетти. Чем в прошлый раз? Там было совсем мало, а здесь очень много. Такие разноцветные. Ну вот, посмотрите, я только только убрался в комнате, она уже ее запачкала этим своим конфетти. Итак, открываем нашу куколку. Один, два, три. Поехали! Ух ты, какая красотка! Смотрите, она с такой родинкой классной, а прическа, я я в шоке, она мне очень нравится. Смотрите, какой бантик у нее, ух ты. Банки, ты видел, у нее такие же волосы, как и у меня, только другими цветами прокрашены, классно? Мне еще нравятся ее такие синие глаза, такие красивые. М -м -м. Давайте поскорее оденем нашу красотку. Все, одели нашу девочку, и вот такая повязочка. Ой, какая она классная! Жарко, а? а? У меня живот уже переболел. Это он болел, потому что нужно было убираться. А, а мороженка? Нет, нет, когда на Мороженка, он уже не болит. Эх, Сахарок, если разбрасывать игрушки, так вместе, а убираться я один, так нечестно. Так ты притворилась, что у тебя болит живот, чтобы не убирать в комнате? Сахарок, ну это очень некрасиво. Панки, извини меня, пожалуйста. Мне очень стыдно. Честно-честно, я теперь всегда буду тебе помогать. А в следующий раз. Я сама всю комнату уберу! Ну ладно, идем на мороженое!